вот Ну все вот а где этот танцует, блин, блин, где все это? -то? Я не знаю, где-то телефон я вытащил. У него записи идет. Давай, а где где-то где-то мафан -то? Подожди. Подожди я... сейчас еще танцует жена, включи. Что где у него шорты? На все шорты. Черная мама. Вот. Только аккуратно, стоим на этом. Серый, только аккуратно, да, а греву не задень. И дергайся, сука. Я могу сами стрелять. Шелить. Шелить, Шелить делать. Вот видишь, что-нибудь? По-моему, что больше срезает, чем должно быть. Не, не, не, не нормально, не, раз. Ты грилу, не трогай, ты не трогаешь. Я просто до этого, походу, сбрил, блять, криво, я <музык> Хлоп, хлоп. А вы извращаетесь! ха ха не ха ха ха ха ха я тебе говорю, все нормально, Егор, не ссы. Хайр твой оставим. Хуя у него вино, блядь, вскипело. Так, блин, на коньяку напил ты, конечно. Не тряси башкой, блин. Я тоже, блядь, рок. Танцуй. не тебе нос к я чувствую, что пиздец. Без... Все-все-все. Не-не, все нормально, посмотришь, пожалуйста. Надо отрывать у знаешь, что мы едем? Хотя первый раз в брили. Стой, стой. Стой, хуячим, <музыка> да не. Вести, а смотри, зеркало. Что Вон зеркало. Вон зеркало. тебя. Что мы тебе нахуячили? Что-то не так. Ровно? О, подожди, стой. Р ровно выпрямись. Затылок поправлю. Да опусти. Так наоборот, Серый, переверни машинку. Не -не -не. Нормально. Давайте еще здесь орла бы, Ну, Ну-ка, да. Давайте молнию здесь захуярим. Давай записячи. Че, вышь? Давай, молнию. Да давай, вот так, давай. Оп! Да давай! Вот такой вот, давай, вот так вот. И вот здесь вот. Давай какой-то. Смотри, считай до трех, если после цифры 3 ты не начал хуечь, я отказываюсь. Только аккуратно. Давай. Ну аккуратно. Давай. Только аккуратненько. Какой-то. А скальика как про него фильм? Хвати На все голый. А да ну нет, как будто. Тише, нет. Как этот фильм-то? В этом Гарри Поттер, у него же такая молния была, это. Так аккуратно, слышишь? Слышь. Не довольно на тебя <свист> Давайте я член выборю, чтобы помочь. Не, обретать. не надо, это лишь. Это пускали это самый шнуров там делает. Что вы с мной делаете, народ? Где замер животный? Ну, повернись сюда, ее надо делать. Сердин, да будем выбирать, а потом я там... Ага, ну вот. Надо вообще маркера нарисовать, потом брики. Да блин, на груди хреново. Найди, что я буду нарисовать. Ооо, середки ему, в середки, ну ему, вот это вот, вот вот, вот кусок надо убрать Прям так, только это У них это вот, вот это это Стигматы же, да? о нормально. это вот, вот это вот, будет, это так. Прикольно. Практически «Лясо. флеш. Ну все, надо на YouTube. Вс, блин, будем все? Будем обязательно. Давай. Так аккуратно, ешьте. И башку надо хотя бы намочить, что ли, ехать. Я не знаю, башку мочить. Что, на сухую будешь ухудшать? Ебать. Сорить давай. Да. <с lost> Только смотри аккуратно, ёвка. Вон там пена, ёвка. Я тебе пена, ёвка. Намажь ты, блядь. Кайка. Ну, намажь ты его пена и, блядь. Вон вот же он принес специально. Так, я -то. её тащил-то тогда. Он же специально Не, её привалал. Давай пизда тебя. Давай пизда. Давай, давай, давай, давай. давай. Прям так и будет. Хуя, чёрт. Вот так я оставил, блядь. Красавчик! Опять доводит! Блять, давно мне мужик по голове не варил. Не а бей... то, я не хочу подмышки себе побрить Крёво, Зачем вообще блядь Сам согласился Касался в БДСМ? Не выёбывайся Собесу плохого Oh, прическа, прическа? а ah, ah, ah! yes. Дело не больно! Что, что ты зарежешь блядь? Не переигрываю! Вот игры! опять Знаешь, что было сделать на самом деле? С одной бассейном, хуже писать. И. Ну, такой. не Или панч. Ну, вы на одной стороне. Или как Или панч на одной стороне. Во-первых, сложно достаточно. А может проехать. После пол-литра, видишь, не еще сейчас водку добьем. Ну-ну. А вторую не бритую. Ну будешь поход на нем, похож на все равно были То есть ты походу пока вез сюда бритву этот самый, ты прям знал, что он тебе брит был. Вообще как бы да. Да, ладно. Да. Он предвидит. Вы же знаете, что я водку привезу? Давай второй. Её тебя жена серая. На сутках, слава богу, если бы она такое видела, похуела. Это понятно. А если сейчас ещё родители зайдут, они вообще охуевают. <сас> <сас> <сас> Нихуя себе мужика, блядь, в ванне бреем. Живого, живого Вот это их больше всего да. удивить. Почему не мертвого? Блядь? Почему живой? -то? Три, три одетых три одеты натурала, бред одного полугода полу Не, полу все-таки все XP говно они а телефон на видео снимать, блять. Не, нормально. Все там, время да. расфокусируется, блять. это потому что. что, что плохо что будет, это освещение, это, это любые будет. видео будешь. Это а, любые. А... Пложи... Ну, то есть, с ним, давай так сделаем. Нет, а что ты молчишь творится? Я тебе панцы Это я тебе, говорю, это разница в восхищении. Это любой что -то аппарат будет блюч. Какой кошмар, блядь. Я бы уши оборвал тому бы, Егор, кто тебе первый, блядь, ракет собливал. Ну вот вот, вот, вот вот, этот конкретный, потому что такой волнуй тебя на пиздящие. Да, да бный вырыв Где ты его стрик-то? Парихмахерский? Не, ты? ему какой-то стрик, да? да, да, да Серега Суворов. Серега Суворов, блядь. Серега Соу, у Сворова у полшама ну давай, блядь. Скажи, люди недовольные, я... Люди возмущены. Хее, <смех> сука. <смех> <смех> Я заебался в одной позиции, ну, это у ну, Представь, что ты блюешь. представь, что, представь <смех> что ты этот, как его буддист. <смех> Нет! Ты представь, что ты буддист, да-да-да. хари Кришна, хари Ра. И рам, у тебя вместе. Не буддист, а, знаешь, ш... Но заебали, хотел... Шалинский, шис, шалинский монах. Ну я... просто... у тебя вместо шести точек здесь. Хай. Я хотел сказать блядь, зайти мне пиво, блядь, чтобы не так тут. Ч ты меня палец? Ну-ка что, все? Вс, смотри. Надо смыть и добрить местами. Слышишь, Думаю, что? Как будто отсюда что разберу, блядь. Нет, я говорю, надо смыть и местами добрить. Шею-то надо всю добривать. Шею вообще никто не трогал. Коля, лезь в ванну. Будешь тереть не горки спин. Сейчас мы тебе так же пиздячим. Я. Хочешь? Больше модным я ебу. Ну, фабрик я ничего не чувствуешь. Я тебе говорю, сплошни голову. Да нет, нету нет, нет. Да давай, есть, давай, да давай, есть, есть, Егор. Снимай приселят, залезай под душ. Хе -хе, а я не буду видео выключать. Да расслабься, я не буду твою письку фото, что я дурак, что ли? Я буду пока этого снимать. Художника, блядь, который вояет. Ну и этого тоже. Ты то куда ушел, э! Павел? Да. Не-не-не, жопу, <laughs> не, не, не, жопу сам. Егор. <laughs> Я... Серега, предлагаю тебе жопу побрить. <смех> Ты не пляши, блядь, и давай быстрее уже. Нам уже сейчас скоро пленка кончится. Это. Расплясался. Это. <смех> <смех> <смех> Со спины смой. Со спины смой, что-то белое там у тебя. Со спины смой у там белое что-то он блять что-то не попадает <свят> не хочет <все> попал <свят> в красивом оркестровом фильме блять даже <свят> шва душевая... да, кабина вся, блять в этих как их называют в капельках блять куда ты пошел Че, куда идти? Слышь, ну ты, сейчас что, ты что куда эти ты все как по на нажми паузу ну, вон, на квадратике нажимаем.